вдохнуть жизнь. Почему вдохнуть жизнь? Потому что вдыхаем мы холодный воздух, а выдыхаем теплый. Почему выдыхаем мы теплый? Ну с этим, ну не все там как бы энергетически, если можно так говорить. Это связано в вот чем человек холодный, когда он умирает, и горячий, когда он живет. Ну точно так же холодный воздух – это не живой воздух, а горячий воздух, который мы выдохнули, выдохнули живой нами. Он, часть нашей жизни выдохнулась и когда мы дуем с намерением каким-то или с идеей какой-то на какой-то предмет допустим э, пусть это приносит мне радость то часть нашей жизни нагревает этот предмет и этот предмет таким образом воодушевляется или в нем уже находится наша жизнь